Это история о человеке по имени Стэнли. Стэнли работал в компании, в большом здании и был там рабочим номер 427. Задача рабочего 427 была проста, он сидел за своим столом в комнате 427 и нажимал кнопки на клавиатуре. Приказы шли с экрана на его столе и в них указывалось, на какие кнопки нужно нажать, как долго их надо жать и в каком порядке. Рабочий 427 делал это каждый день, каждого месяца, каждого года. И если для кого-то такая работа могла стать угнетающей, Стэнли радовался каждый раз, когда поступали приказы, словно он был создан специально для этой работы. И Стэнли был счастлив. Именно так начиналась игра The Stanley Parable, вышедшая в таком далеком октябре 2013 года. И казалось бы, не представляла собой ничего особенного. Сами посудите, в игре нельзя ни прыгать, ни бегать, ни стрелять, ни решать головоломки, и лишь можно было ходить, нажимать на кнопки и приседать. Кстати, неизвестно почему, возможность приседать тоже не убрали. Чем же привлекала эта игра, раз геймплей в ней столь примитивен? Что ж, игра в большей степени была ориентирована на историю, на персонажа-рассказчика, который вел игрока и самого Стэнли в одном лице к заветной цели, к истории, которую он написал специально для Стэнли, которой он хотел с ним поделиться, но столкнулся с непреодолимой силой, с самим игроком, которому всегда хотелось свернуть с положенного пути. Изучать все ближайшие окрестности и заглянуть за каждый угол, раздражая рассказчика и получая удовольствие от каждой обнаруженной им новой детали или концовки, коих в оригинальной игре было, мягко скажем, дохрена. Игрокам было интересно следовать по сюжету за линией приключений, бродить по бесконечно повторяющемуся подвалу, причем задолго до пяти, Пытаться удержать конструкцию с фотографией младенца от попадания в огонь на протяжении 4 часов. Сидеть в кладовке, вылезать в открытое окно, за которым ничего нет. Кататься на бесконечном лифте, который по факту никуда и не шел. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и помимо всего прочего, игра была интересна рассказчикам, которые через каждую концовку нес какую-либо мысль. Как важен выбор, как необходимо перестать витать в облаках и стать человеком, как свой собственный проект может стать бесполезным без тех, кто мог бы подвергнуть его критике. И как важно эту критику принимать. Ну и конечно же, как можно счастье в жизни человека. Конечно, оригинальная игра была не без изъянов. Например, она даже сейчас любит долго подгружаться и странно подлагивать. Но многие эти изъяны либо не замечали, либо предпочитали игнорировать. Ведь за такую историю, за различные метакомментарии к видеоигровой индустрии за самого рассказчика в исполнении великолепного Кивина Брайтинга, игре можно было простить многое. Даже по сути то, что игрой она и не является. Да, ведь это даже не игра, как многие отмечают, а интерактивный фильм, визуальная новелла или что-то подобное, где игрок хоть и принимает участие, и делает выбор в том числе, но в первую очередь является наблюдателем. Однако игроки все равно были довольны. Шло время. Игру потихоньку начали забывать, но все же она нашла место в сердцах многих игроков, в том числе и в моем собственном. Дэви Риден, создатель оригинальной модификации и самой The Stanley Parable, выпустил еще одну свою игру, где также пытался рассказать интересную историю и дать метакомментарий насчет создания видеоигр. Да и сама игра называлась под стать его стилю – The Beginner's Guide. Игра была также отлично принята критиками, но не разошлась, как мне кажется, огромной волной по игрокам, а скорее осталась проектом для узкого круга лиц. И казалось бы, так и будет мистер Ридден делать визуальные новеллы с личными для него историями, через которые будут выглядывать различные мысли по поводу мира. Однако время... штука непредсказуемая. И вот в декабре 2018 года на The Game Awards внезапно для всех выходит тизер расширенного издания Притча о Стэнли. Ультра-делюкс издания Притча о Стэнли, где будет много новых концовок, больше интересных механик и всякого другого интересного. Игроки и фанаты оригинала, конечно же, пребывали в восторге, уже предвкушали новые истории, различные выборы и то, как рассказчик будет ломать четвертую стену, раз за разом одаривая игроков чем-то интересным. И игра пропала с радаров на долгих 4 года. За это время изменилось многое в мире, в видеоиграх, в людях, и все как-то позабыли о расширенном издании притча о Стэнли. Кроме самых ярых фанатов, разумеется. И вот игра вышла. 27 апреля этого года. И мир содрогнулся. Но вы, конечно же, пришли сюда не за историей, а за моим мнением, если оно вообще чего-то стоит. И знаете, при всей любви к оригиналу и к расширенной версии, которую я излазил вдоль и поперек, The Stanley Parable Ultra Deluxe не стоило четырехлетнего ожидания. Парадокс, ведь игру я обожаю и успел и пожать от души, и взгрустнуть, и проникнуться великолепным эпилогом игры, и поностальгировать о былых временах, проведенных за оригинальной игрой. Но я не считаю, что получившийся результат стоил четырехлетнего ожидания. Я чуть голову себе не сломал в попытках понять, кому вообще будет интересна игра, кроме фанатов оригинала и многочисленных заинтересованных. И ответа я так и не нашел. А это амбивалентное состояние, при котором я с восторгом провел время в игре, но при этом ничего нового я не получил, остается со мной до сих пор. Представьте, что вы спустя 9 лет встретили старого друга, с которым когда-то общались, но почему-то перестали видеться. После встречи пошли с ним в бар, отлично провели там время, от души пообщались и наслушались кучи историй, но при этом поняли, что человек-то практически не изменился. И не можете понять для себя, хорошо это или плохо. Если честно, я даже не знаю, что еще добавить от себя, поэтому, может быть, может быть, просто перейти к тому, что добавили в игру. А может все оставить как есть и закончить на этом. Ах... Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Игра ведь немного да изменилась. И я должен об этом рассказать. Во-первых, она сменилась движок Source на Unity, в связи с чем у нас пропала консоль и возможность получить одну из старых концовок, а также нелегальный способ получить концовку с младенцем. Помимо этого, игра стала выглядеть немного лучше и ощущаться немного лучше, как минимум пропала бесившая лично меня длительная подгрузка уровней, а это уже хорошо. Во-вторых, добавили несколько новых концовок, которых не было в оригинальной игре, а одну из старых концовок даже обновили и сделали полноценной, так как в оригинале это был баг. В-третьих... Нет, нет, я, я, я, я так не могу, нет. Все это описание выглядит как чтение почноута для условного обновления Overwatch, Обычная статистическая информация, которая не несет в себе ничего, за что можно было бы зацепиться. А я не хочу говорить об этой игре так, будто она обычная. Господи, я обожаю и оригинал, и ультра Делакс. Они восхитительны. Проблема в том, что мне уже просто нечего сказать. Н нечего вообще. Ох. Может быть кто-то другой смог бы все это пересказать. Может быть кто-то другой скажет, что эта игра великолепна. Едва сдерживая отчаяние, Хамилтон громко спросил у пустой комнаты. Он явно надеялся на то, что кто-то появится по ту сторону экрана и скажет ему, что делать. Или, что еще лучше, сделает это за него. Но это был его ролик, и Хамилтон прекрасно это понимал. Но был один выход из этой крайне неприятной ситуации. Именно сейчас и пришла эта мысль нашему автору позвать эксперта, друга и коллегу, умопомрачительного и увлекательного стримера, который проходил эту игру у себя на Твиче и который наиболее квалифицирован рассказать о такой игре как The Stanley Parable Ultra Deluxe. А, а ну да, он уже здесь. На связи Алекс Фризман и я хочу поделиться своим мнением о The Stanley Parable Ultra Deluxe. Внимание, возможно незначительные или значительные спойлеры. Рекомендую сначала ознакомиться с игрой самостоятельно, а уже потом смотреть любые обзоры, даже беспойлерные. Это того стоит. Оригинальная притча о Стэнли вышла еще в 2013 году и уже тогда являлась юмористическим и сатирическим комментарием на индустрию видеоигр. Майнкрафт тогда только начинал набирать популярность, а в сюжетных играх разнообразия выборов практически не было. Игроки слепо исполняли приказы, данные им невидимым и неслышимым наблюдателям. Но что если бы игрок мог сбунтоваться против нарратива, который игра пыталась навязать? И что если бы сама игра вдруг могла осудить это голосом Кивана Брайтинга? Really? Вот и рецепт успеха The Stanley Parable. Почему я рассказываю об этом сейчас? Ну, в новой версии все это осталось, и добавилось много нового. Видите ли, с годами видеоигровая индустрия кардинально поменялась. Но смогли ли разработчики пойти в ногу со временем и поиронизировать над современными практиками? О да, еще как! The Stanley Parable Ultra Deluxe не стыдясь высмеивает недавние решения крупных компаний. Под удар попали и сиквелы, которые никому не нужны и ничего нового не привносят. Да, Overwatch 2, это мы про тебя. И постоянные ремастеры или ремейки. Rockstar со своими портами старой трилогии GTA и GTA 5 либо с незаметными улучшениями, либо с такими правками, что лучше бы не трогали. Также немножко посмеялись над любовью современных игроделов к открытым мирам и аркадным спортивным играм. Да даже над собой игра иронизирует, ностальгируя по 2013 году и как раньше было лучше, и что, зачем надо было портить все новым релизом? Но при этом в игре правда много нового. Почти в два раза больше концовок, чем в оригинале. Путь к ним все тот же, конечно, с небольшим отличием в виде ведра. Несколько новых уникальных концовок. Например, одна из концовок вселила в меня экзистенциальный ужас. И черт возьми, это было потрясно. Да и что говорить, под видом простого перевыпуска они тайно пронесли сиквел. И не стоит забывать, что вместе с этим в обновленной версии больше шуток, больше реплик гениального рассказчика, больше композиции саундтрека и намного больше уничтожения четвертой стены и мета-юмора, черного в том числе и по большей части. И готов поспорить, что вы даже не подозревали, что Ultra Deluxe была перенесена на движок Unity, когда как версия 2013 года игралась на Source. Причем перенесли настолько качественно и идентично, что никто не заметил этого. Кроме того, в этой игре, как и в оригинальной, целая куча пасхалок и секретов. Некоторые из них я узнал уже не сам, а через рекомендации на ютубе, например, возвращение комнаты с кнопкой 8, которая до этого была только в демо The Stanley Parable. Как мне кажется, любой игре не обязательно быть графически неотличимой от реальности или флексить открытым миром. Самое важное, это любовь к своему творению и деталям. В конце концов, в этой игре просто приятно провести несколько вечеров, посмеяться от души, местами впасть в депрессию и, возможно, открыть все возможные секреты или что-то посмотреть на ютубе. Эта игра то, что нам нужно прямо сейчас. Островок спокойствия среди бесконечных сиквелов, ремастеров, ремейков и прочих высасывающих деньги практик. Спасибо Дэви Ридден, Уильям Пью, Киван Брайтинг и все-все, кто работал над этой игрой. А также спасибо Хэмилтону за то, что позвал высказать свое мнение и впечатление об игре. Всем, кто понимает английский, рекомендую посетить мой... Так, так, так, подожди, чувак, Да и мне пару слов под конец ставить, это все-таки мой ролик. Во-первых, спасибо тебе, Алекс, за то, что ты поучаствовал в его создании. Надеюсь, вам понравилось, как он с ноги залетел в этот видос, потому что мне, например, это дико понравилось. Во-вторых, хотелось бы напомнить, что все мои важные соцсети и все важные соцсети Алекса вы найдете в описании. Поэтому, если вы хотите оставаться с нами на связи, обязательно подписывайтесь. Ну и в-третьих, заранее спасибо за 900 подписчиков. Того и гляди до конца года добьем заветный косарик. Правда, без шуток, я очень ценю, что вы подписываетесь, ставите лайки и все такое. Это очень мотивирует делать новые ролики. И несмотря на то, что я опоздал с выходом этого ролика на добрых несколько недель, я все равно рад, что вы здесь, и что вы остаетесь со мной и что вы смотрите. Спасибо вам за это большое. Всем, кто понимает английский, рекомендую посетить мой Twitch канал, где я несколько раз в неделю стримлю различные игры, и мой YouTube канал, где я выкладываю нарезки со стримов, в том числе мое прохождение The Stanley Parable Ultra Deluxe. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Пока, пока people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanny liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives in an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yes. You too will become quite unbearable.